Приветствую вас, друзья. Напоминаю о том, что я начала вести новую рубрику, отвечая на вопросы тех людей, которых может быть нет возможности оплатить консультацию и они имеют зато возможность абсолютно бесплатно задать свой вопрос, который я смогу по мере возможности рассмотреть онлайн. Поэтому, кому будет интересно, обращайтесь, пожалуйста. Также я оставляю внизу своих видео свои контакты, куда можно обращаться. И места, куда можно перечислить посильную свою материальную помощь. Спонсоры, пожалуйста, поддерживайте мой канал. Итак. Да, не забывайте ставить лайки, подписки, поскольку чем будет у нас с вами больше взаимодействия, тем быстрее он будет расти, будет больше подписчиков, ну и соответственно, тем больше и мне будет интересней делать свою работу. Мне ее и так интересно делать, но хотелось бы, чтобы она была оценена как можно большим количеством участников. Итак, сегодня мы будем рассматривать вопрос, который поступил от анонима. Зовут его ее Ирина. Она разрешила мне использовать ее имя, ее личные данные рождения. И мы с ней немножечко поработали, установили ее точный асцендент, она точно не знала, но это было не так сложно, поскольку время между складками у родами ее мамы было не так много. И в любом случае он у вас, Ирина, должен был быть в асцендент в знаке зодиаке «Стрелец». Ну, путем некоторых манипуляций составлений с вашими основными событиями я все-таки вышла на время 743 и одним из таких четких показаний это является очень такие красивого сочетания по карте рождения с дочерью, вообще по по браку по разводу и по печальным событиям тоже идет очень хороший резонанс на что хотелось бы обратить внимание, я вам задавала вопрос, работали ли вы преподавателем. Обратите внимание, что у вас асцендент в стрельце, ну вообще сам по себе стрелец, он всегда связан с преподаванием, с расширением какой-либо деятельности. И как правило, люди, которые имеют подобный асцендент и планеты в своем первом доме, то они любят делиться. Любят делиться своими знаниями. Они очень много получают различной информации. Им нравится кого-то учить. И, собственно, ваши истории такие есть. Если вы работали преподавателем, младших классов насколько я понял воспитателем вернее вы работали три года и на самом деле это для вас было очень положительный опыт и возможно в дальнейшем вам желательно стоило бы занимать какие-либо Такие должности, где нужно быть руководителем, понимаете, где вас должны были бы слушать, где вы могли бы кого-то чему-то научить. Вообще, когда у человека, вот первый дом он отвечает за внешность, за то, как нас воспринимают окружающие. И вот когда у человека в первом доме много планет, то это говорит о том, что его видят, он заметен для окружающих. Здесь у вас еще и находится соединение Меркурия. Меркурий в последнем градусе Стрельца. Это еще один из признаков желания получать как можно информации, делиться ею с окружением. И он в соединении с Марсом. Марс придает точность, логическое мышление Меркурию. Когда человек очень быстро соображает. Но, но из минусов это может быть некоторая колкость выражений своих мыслей, но это учитывая, что здесь есть еще и рядом рядом положение Венеры, как, ну, ну, хоть здесь и большой орбис, но все же можно говорить о соединении, то это один из показателей того, что у человека получается очень грамотно передавать свои мысли, делиться ими. И вот то, как вы выражаете свои мысли, это хорошо ложится на слух другим людям, понимаете, поэтому если вы пошли, ну как, как уже я знаю, пошли немножечко по, по другой дороге профессиональной своей жизни, то... Ну, это, конечно, не напрасно, но, наверное, наиболее полно вы бы раскрыли свои возможности работа именно в данном направлении. И вот если говорить о будущем, вы задавали вопросы по поводу здоровья, соответственно, это для вас очень такая важная, главная тематика, по поводу того, будет ли возможность у вас там где-то кем-то еще подзарабатывать. Ну, вот Для вас, конечно, идеально было бы обучать, ну, наверное, в данном случае это удобнее для вас будет делать онлайн, удаленно, обучать тому, что вы умеете делать. Вот если вы владеете очень хорошо какой-либо, ну, ну, ну, например, хорошо владеете математикой, Ну, может быть, у вас получится быть репетитором для маленьких детей готовить их к школе вот если хоть чем-то вот вы владеете хорошо есть хоть что-то в чем вы уверены то самое лучшее для вас это обучать давайте все-таки вернемся к нашему анализу по психологическому портрету Кшановской. Первая треть вашей жизни, она должна была бы быть достаточно гармоничной, должны были бы проживать в паре. Это папа-мама, ну или это может быть мама-бабушка, но в любом случае вы здесь были не одиноки и вас любили. То есть не видно, чтобы как-то... Вы страдали от чего-либо, а вот средняя часть вашей жизни, она уже идет по повешенному, она очень часто связана с какими-то жертвами, когда есть необходимость чем-то пожертвовать, когда не получается, знаете, вот в полной мере развернуть плечи и заниматься то, чем хотелось бы. То есть, постоянно есть какие-то ситуации, где нужно где-то вот в чем-то ущемлять свои свои желания. Третий часть жизни, ну, вы уже, кстати, в ней находитесь в этой фазе, она идет у вас по солнышку. Ну, смотрите, здесь такая ситуация, что если бы вы двигались верно по своим кармическим задачам, то следовали бы своим кармическим задачам, двигались бы по своему пути кармическому, то вам дается здесь партнер. Ну, здесь такой вариант, здесь не обязательно брак, здесь может быть дружба, дружба очень яркая, очень такая красочная, с человеком, с которым вы очень близки по своему духу. Это могут быть даже... Это может быть мужчина, это может быть подруга, это может быть ну, даже ваши внуки, дети. То есть знаете, как единение, со, поскольку по солнцу еще идут дети, то есть единение со своими детьми. То есть в одиночестве вы не будете. Поэтому, знаете, для меня как-то так немножечко так ну, странно, вот от вас слышат, что одиночество, одиночество. Что вы имеете в виду под одиночеством? Это отсутствие мужчины, но неужели вы одна? Хотелось бы верить, что нет. По вашим страхам и фобиям. ну Здесь у вас луна. Луна это признак того, что у человека в течение жизни может быть очень много личных страхов, фобий. Человек может жить в каких-то фантазиях, а далеко уходит от реальности. Для женщины это еще может быть страх беременности, родов, детей. Но, как правило, это страхи. И здесь у вас есть указание на то, что, конечно, идеально для вас было бы это оставаться в семье, быть в семье. Вот ваш талант – это семья, это умение слышать, умение понимать. И... Я думаю, что это качество вам здорово должно было бы помогать в жизни. А вот интересно, если говорить о стремлении, то отшельник. То есть вы стремитесь быть отшельником, уходить. Причем, возможно, это у вас на подсознательном уровне даже происходит. Вы уходите от людей, уходите от активного общения. То есть вам хочется быть одной в большей степени. Давайте посмотрим миссию. А миссия ваша идет, идет по дьяволу и указывает на то, что для вас в этой жизни является научиться правильно контролировать свою энергию и правильно ее распределять. Также задание, состоящее в том, чтобы освободиться от тривиальных соблазнов, развить самосознание, понять, чем отличается приношение вынужденных жертв от позиции жертвы. Также здесь важно не злоупотреблять, ну это понятно, различными излишествами, не поддаваться соблазным, общаться с чистыми людьми, с активными. Ну и постараться как можно ну, больше достичь каких-либо результатов. Ну, те, о которых вы мечтали, возможно, в вашей жизни. Одним из ваших даров является умение слышать окружающих, понимать их. Также у вас может быть какой-то талант, связанный с художественными какими-то делами, искусством. Ну и вообще ко всему, что вы делаете в своей жизни, вы относитесь достаточно так, ну, осознанно, творчески. То есть имеете творческий подход, очень утонченный, деликатный. Ну и вы знаете, я так чувствую, что, наверное, вот в этом и была загвоздка, и была основная ваша проблема. Слишком, слишком много принимали на себя, терпели и не научились давать отпор комфортнее всего в данном воплощении вы будете чувствовать себя в паре а что для этого нужно делать нужно проявлять максимальную активность по 15 аркану, по по 15 позиции аркану маг быть можно сказать хозяином своей жизни вот так я это вижу вы знаете, вот насколько я сейчас прощупала вашу ситуацию, у меня есть четкое предположение, что то, что произошло, это непосредственно связано с, ну, с вами, то есть с вашим, с вашим мышлением, с тем, как вы жили, как вы относитесь к этой жизни. Ну, вы говорили о своем диагнозе, не знаю, можно ли о нем говорить. ну, скажем так, что это серьезный диагноз, который привел к частичному, я так понимаю, параличу нижней конечности. Сейчас вы уже немножко ходите, идете на выздоровление. Но давайте вообще посмотрим, с чем связаны в принципе такие болезни. Очень, ну, Большинство болезней у нас, как правило, связано с психосоматикой. Психосоматические заболевания – это заболевания внутренних органов и систем, возникающие в результате душевного неблагополучия. Психотерапевты утверждают, любое заболевание сначала возникает под сознанием и только потом проявляется на уровне тела. То есть большинство наших недугов связано с нерешенными внутренними проблемами. Основными психологическими причинами недугов являются гнев, зависть, тревога, и чувство вины. Подумайте с чем могли из этих чувств быть связаны ваши болезни ваша болезнь если говорить о нарушении кровообращения то это очень часто связано с нежеланием что-то менять в своей жизни когда человека знаете парализует это означает отрицание этой жизни то есть все будет так как есть я не хочу ничего менять это глубоко в подсознании то есть страх перед жизнью может быть или перед какими-то ее обстоятельствами может быть настолько большой что он буквально парализует вас физически ну это вам такие подсказки это повод для для подумать что что нужно в себе изменить что нужно сделать как набраться храбрости, чтобы что-то поменять в своей жизни. И это поможет вам исцелиться. По вашей карте основные проблемы по, по, по здоровью. Вы знаете, у вас здесь лилит в 12 доме. 12 дом он связан... С больницами, заведениями закрытого типа и в Скорпионе, это, знаете, такая точка искушения очень интересная. Вы знаете, вот при таком положении самые такие большие враги, это либо ненависть к чему-то, может быть, тайна или зависть, может быть, пессимизм, неудовлетворенность жизнью, разочарование. Причем фокус в том, что может быть не все уж так и плохо, но просто вот у вас это в голове, в вашем подсознании может все откладываться настолько в негативных красках, что вот в итоге ваш организм не выдержал и так негативно сказалось, так ваши мысли, ваш настрой сказался негативно на вашем здоровье, на вашем самочувствии. Еще интересно то, что у вас достаточно неплохое положение относительно брачной ситуации. Я не вижу, чтобы вам по судьбе давались мужчины-алкоголики. То есть достаточно, наоборот, сильные мужчины с сильным творческим началом. И у меня есть такое предположение, что если у вас, допустим, в браке начались проблемы с мужем уже после того, как выступили в брак, то, возможно, причина ну, в чем-то другом. Ну, Я не вижу, чтобы к вам шли какие-то нехорошие, нехорошие люди для пары. Возможно, проблема именно в вас, а не в этих людях. Потому что человек вам по судьбе был дан очень даже неплохой. Заглядывая немножечко наперед, я хочу сказать, что у вас вот так 57, 8, 59 лет. Точка жизни придется по Солнышку, поскольку у вас Солнышко стоит на орбите Марса, Марс у нас управляет мужчинами, то, возможно, у вас будет еще шанс с мужчиной с каким-то сойтись. И вы будете довольно, ну, довольны этим человеком. То есть, еще можете пожить счастливо, получить радость от общения с мужским полом. И вы знаете, вот я смотрю, у вас опять же на орбите мужчин, да, стоит ключик, показывающий на Нептун. Но ну, Нептун, если ретроградный, то да, есть мужчины, которые притягиваются с проблемами с алкоголем. Ну, ну нет у вас, я, я не могу... Увидеть у вас прям какое-то кармическое нашествие мужчин, которые, ну, с которыми вам было бы очень тяжело жить. Возможно, тут вот конкретно что-то вот с вами, с вашим настроем к жизни. Но в этом месте, к сожалению ошиблась, нажала не ту кнопку и 5 минут из консультации потеряно. Поэтому буду быстренько восстанавливать по памяти. Что я здесь еще вам подсказывала? Подсказывала вам то, что для вас в данном воплощении, ну, в этой жизни, в которой живете, очень важно научиться использовать ресурсы других людей, а не свои собственные. То есть здесь у вас идет сильная помощь от тех партнеров, от тех людей, с которыми вы жили, живете, будете жить, сотрудничать. Вам значительно легче было бы, если бы вы были с мужем, например. Вы тогда бы с легкостью могли жить на те деньги, которыми бы он вас обеспечивал. Также у вас высокие показатели того, что вам могут оставить хорошее наследство, помощь, се... помощь семьи. Я не вижу, чтобы вы могли остаться в одиночестве. Ну и тем более самостоятельно решать свои финансовые проблемы. По соляру текущий год для вас также был достаточно непростым. Здесь у вас это видно по вашей карте. Должны были произойти очень важные изменения в вашей жизни, которые кардинально повлияют и на ваш статус, и на ваше ближайшее окружение. Но все это было ну, судьбоносно. То есть так должно было быть. Откуда к вам, в принципе, идут финансы? Ну, финансы к вам идут напрямую по второму дому. Здесь у вас и Венера, то есть деньги зарабатывают вы умеете. Если вы заходите, вы заработаете. Но учитывая оппозицию Стурна которая находится у вас также в доме денег и делает оппозицию к Луне, это указывает на то, что денежки у вас могут очень быстро заканчиваться. Еще это дополнительное указание на то, что вы можете в течение жизни получать посильную помощь как от своих близких, от своей семьи, пожалуйста, если это так, укажите. А также это касается и помощи социальных фондов. В следующем году после дня рождения есть указание на то, что вы можете быть стеснены какими-то обстоятельствами и будете даже ну, ощущать себя, себя в чем-то как в тюрьме. То есть вам придется очень много внимания уделять своему здоровью, продолжать решать вопросы, связанные со своим здоровьем. И будете искать различные способы улучшить свое состояние. Возможно, это будет не один специалист, это будут разные специалисты. Есть также указание на то, что вы можете переехать, поменять кардинальное место жительства, и это будет к лучшему для вас. Также есть указание на то, что, возможно, еще есть специ... смена специалистов. В плане вашего лечения. То есть, возможно, другие варианты. Не придерживайтесь только одной схемы. Еще могут быть и другие. То есть, если действ... если что-то уже перестало работать, то значит, нужно действовать уже по-другому. Еще вас здесь интересный такой аспект. Натальная луна. Она у вас в четкой позиции к Юпитеру солярному. Это признак того, что, знаете, какой-то... Ну, Прям огромный, вы зарядитесь с каким-то таким огромным оптимизмом в этом году. Прям очень сильно будете верить в себя. Ну, вам это необходимо. Кстати, по вашей карте, учитывая, что у вас Луна находится выше точки гороскопа, вам нужно, ну, для вас важно было состояться как личность, как профессионал. В данном воплощении. Вам важно было быть признанной. И, наверное, вот когда вас не признавали, может быть, какие-то ваши заслуги, достижения, то это очень сильно ранило ваше самолюбие, что, соответственно, также негативно сказывалось на вашем здоровье. Вы знаете, вот все, все негативное, что было, оно на вас оно откладывалось внутри вас, в вашей голове, в ваших мыслях, а все остальное уже плавно оседала уже на, кирпичиками на вашем здоровье и отяжелела таким образом ваше состояние, которое в итоге вот привело к тому, что произошло очень неприятное событие с неприятными последствиями. Но, но есть шанс, что все поправится. Для этого главное менять свои мысли на позитив. На позитивные. Что для этого делать? Ну, Кто-то работает с психологами. Если нет такой возможности, значит включайте YouTube канал и набирайте, гуглите. Как снова сделать так, чтобы появилась радость в жизни? Как повысить свою самооценку? Найдите какое-то занятие, которое будет вас радовать и занимайтесь им. Старайтесь не останавливаться, не складывать ручки. Идите вперед, ищите для себя что-то, что будет вас наполнять. Ну, на этом мой краткий прогноз, но, ну, надеюсь, вполне понятный уже и полезный для вас закончен. От всей души желаю вам справиться со своими страхами, со своими недугами и выровнять свою жизненную полосу вывести ее из темной на более светлую. И хочется закончить словами Марка Аврелия. Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней. Удачи вам!